В эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте! Мы находимся в жилом комплексе «Жемчужна» поселок Цибанабалка. 12 километров от Анапы и всего 7 километров от Черного моря. Здесь чистый морской воздух, плодородная земля и прекрасный дом площадью 90 квадратных метров. Именно с ним познакомимся сегодня поближе. Ходная группа Крыльцо почти 10 квадратных метров. Это монолитная плита. Видим, что выложена плиткой. Ну и отдельного внимания в этом доме заслуживает а, фасад. Он выполнен из глубокинского кирпича, который соответствует всем канонам современной эстетики. И визуально это решение имеет ряд преимуществ. Помимо красоты, отдельного внимания заслуживает его практичность. Он устойчив к ультрафиолетовым излучениям, а значит не выгорает. Это важно в нашем регионе, ведь, как мы уже знаем, именно здесь более 280 солнечных дней в году. Вокруг дома имеется отмостка, она также служит э, достаточно удобной дорожкой. Ну и что касается самого фундамента, то он погружен на 70 сантиметров в землю. Стены из газоблока, который усилен армирующей кладка. Об этом более подробно мы уже говорили в наших предыдущих отзорах. Если интересно, переходите по ссылке. Важнейшая часть дома, конечно же, крыша. Она выполнена из металлочерепицы. Монтаж кровли с утеплителем, гидроизоляция, пароизоляция. Выполнен монтаж водостоков, снегодержателей и сливных труб. Если у вас возникают вопросы во время просмотра нашего обзора, задавайте их, мы обязательно на них ответим. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас пройти в сам дом. Прихожая в доме больше четырех квадратных метров. Здесь мы видим а, очень красивая плитка под мрамор. Автомат, в доме 15 кВт напряжения электричества Металлическая дверь, достаточно плавно закрывается, открывается На это стоит обращать внимание при выборе дома И, конечно же, вот в этом углу, вот в этом месте, я думаю, классно разместится прихожая или встроенная мебель Ну, оптимизирует пространство данного помещения прихожая в доме почти 6 квадратных метрах мы видим что она тоже из плитки напоминает нам мне почему-то мрамор Ну и прихожую я всегда называю сердцем дома по одной простой причине что именно отсюда мы можем попасть в спальню комнату первую вторую в санузел и кухню-гостиную но продолжим наше знакомство мы с первой спальни дома кто находится с левой стороны площадь этой спальной комнаты больше 11 квадратных метров но если быть точным то 11 и 7 всегда нужно обращать внимание на то как поклеены обои в данном случае Обращаем внимание, вижу стыком нет, ровно нет каких-то волдырей, ровная абсолютно стена, это хорошо. Во всем доме используются ламинаты 34 класса, спальня не исключение, вторая спальня точно такая же, только квадрат у нее другой. Конечно же всегда окно обязательно должно быть помещение. в данном случае это у нас есть, Ну и конечно же натяжной потолок, что достаточно современно и практично. Вторая спальная комната немного больше, ее площадь составляет 12,7 квадратных метров. Санузел достаточно просторный, его площадь почти 6 квадратных метров. Здесь он выполнен из плитки. Опять же, я обращаю внимание, высококлассная работа у мастеров, потому что все стыки хорошие ровные. В общем, ни к чему не придраться. Здесь мы видим натяжной потолок, принудительную вытяжку. И, конечно же, обращаем внимание, все выполнено под сантехнику, душ, умывальник или туалет. Самая большая комната в доме – это объединенная кухня и гостиная. Ее площадь составляет 29 квадратных метров. Уверен, это будет самое любимое место для всех, кто будет жить в этом доме, потому что достаточно уютно. Здесь мы видим продолжение а, плитки, то есть уже по, как дополнительные работы. Плитка есть и в самой гостиной, которая объединена с кухней. Выведено все под инженерную коммуникацию. А, имеется также вытяжка. Я обратил внимание на то, что под uh, сплит-систему, которая будет здесь установлена, или система кондиционеров, тоже есть uh, специальная uh, розетка, то есть не придется кидать переноски или что-то в этом роде. Вот. Ну и отсюда мы можем пройти с вами в третью спальную комнату. Третья спальная комната 17 квадратных метров. Здесь также ламинат 34 4 класса. Обращаю внимание есть розетки, выход под телевизор. Но ну, на розетке здесь вообще никаких замечаний нет. И отдельно обращаю внимание на эркерные окна. Это не только э, такой нестандартный хота для внешнего фасадного вида, но и, конечно же, э, дается больше света именно естественного в вашу любимую уверен, спальню. Кухня-гостиная настолько широкая, что захотелось по ней еще раз прогуляться. Ну, на самом деле хочу отметить вновь качество обоев. Натяжной потолок гармонично вписывается в сочетании обоев и непосредственного пола, на котором, напомню, плитка и теплый пол. Ну и, конечно же, отсюда мы можем пройти на достаточно широкую террасу. Да, действительно, терраса достаточно широкая и просторная, ее площадь 21 квадратный метр. Ну и сразу же а, отдельный уют здесь придают вот эти вот стеклопакеты, а, что тем самым расширяется жилое пространство. А, плитка а, достаточно хорошо гармонирует с фасадной частью дома, о которой мы уже говорили. Ну что ж, а, отмечу, что уютно можно расположиться здесь, ну, на примере хороших вечерних посиделок и смотреть на закат солнца. С террасы мы можем попасть также в цоколь, который предусмотрен в этом проекте Достаточно функциональное место, можно использовать как склад, как погреб, как винный такой погребок В общем, достаточно функциональное помещение, об этом можно тоже много рассказывать Ну и опять же, отсюда вы становитесь обладателями вида на свой собственный участок, который, кстати, составляет 5 соток земли На сегодня это все. Мы с вами побывали на обзоре дома площадью 90 квадратных метров. Он находится в жилом комплексе «Жемчужина», поселок Сабанабалка. Ну и, как всегда, в завершении уже по доброй традиции, я отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Один из которых звучит следующим образом. Подскажите, пожалуйста, категорию «Земель» в ЖК «Жемчужина». Категория «Земель» у нас ЛПХ. Самый популярный вопрос – стоимость дома. Сколько стоит? Вот в реальном времени не могу ответить на этот вопрос. Звоните нашим специалистам, телефон которых вы видите на своем экране. От себя лишь могу сказать, что есть возможность приобрести дом с землей 5 соток по цене квартиры в Анапе. Так что выбор за вами, звоните, мы ответим на все интересующие ваши вопросы. Ну а теперь точно все, до новых встреч, ставьте лайки, пишите комментарии, скоро увидимся.